Банде Гуру Падо Бинда Саманитам, खल पव्य के पा अतितान पाबने भवषन ्य नमन Кшна-бхакти-паде деви шаттабхтвейи намо нама Нараянамаскитто норунчаиванорттамам девинг сварасватинг ве самтато жайоумдире Бхакти промотакш жаго дхаруно дейям сада паривабакна падам сивабиринчанутам сараньям битати хам панотавал вабаддивутам банде Бесфорджи, это как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, Sya ditaitaga rasiva sadi Gaura Bhakta Bind Кришна Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Аджануламитабхужавуканока бодато шанкетануи кпитару камала ятакшо вишам бару дижавару Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Рам, Харе Бааван рупе н садан нра нам Ганга таранг рамания жата Баги сажошва дани, Рама, Рама, хади, хади. Прайно дева мунайо, саби мукти кама, мунам Прайенна деваму на юсави мукти кама Маунам чаранти бижанина партса ништа Найтану бихайо кипанану биму мукши еко Нан ням тадаса саранам брахматону пасе Горья гошти бхати Горья гошти Шри Шрила бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Дакур Прабхупат Парамахамса Джагат Гуру сказал я был вынужден причинять вам беспокойство, говоря об абсолютной истине. На самом деле, я хотел, я делал это для того, чтобы вовлечь вас в настоящий харибаджан. Поэтому я был вынужден говорить абсолютную истину очень строго и жестко. Я был вынужден доставать, доставлять вам беспокойство, но я лишь хотел занять вас абсолютным Харибаджаном, настоящий. Харибаджан, настоящая Харикатха, настоящий Хари, то есть я делал все, чтобы вы оставили лицемерие и совершали подлинный Баджан. Некоторые из вас воспринимали меня как своего врага, но наступит день, когда вы сможете понять, что я хотел сделать для всех вас? В обусловленном состоянии это понять невозможно. Шутха Харибаджан очень редок. А можно сравнить с можно сравнить Feet, с озером, в котором water, лотосы. Лотосы находятся на воде, на поверхности воды. This way water is there, and lotus flower is there, and up you can find sun, sun god, up you can find sun god. lotus flower not going to take shelter of water, если бы лотос не находился в воде, солнце бы спалило его. Точно так же Гурадеву можно сравнить с водой, у которой нам, нам необходимо принять прибежище. Если мы примем прибежище, мы распустимся, как цветок лотоса, а если мы этого не сделаем, мы погибнем, как цветок лотоса от солнца с солнцем. Таким образом, харибаджан невозможно совершать без поддержки Духовного Учителя. Махапрабху произнес эту шлоку. В ней говорится, что те, кто совершает Кришнабаджан, будь они грехастхи или отреченные, они являются нишкинчаны. То есть они являются отреченными. Юхиштир Махарадж был отреченным, как бы странно это ни звучало, он был отреченным в польном смысле этого слова. Все преданные являются таковыми. Даже Амбариш Махарадж, несмотря на то, что он был царем, он был нишкинчаной. То есть, I mean, он единственное его богатство это Кришна. So, Нишкинчан это тот, у кого нет другого богатства, кроме Кришны. Те, кто готовы всегда совершать Кришнабаджаны, они хотят пересечь ужасный материальный океан, опасный океан, в котором полно крокодилов и других хищных животных. There are so many animals, and aquatic animals there. Продхади-нах-пра-макари-гамари-кута-сха, дурвасана-никари-кута-сха, нираса сха кровожадными животными, в котором можно погибнуть в любой момент. Кротха, Мацария и так далее, подобные животным, которые хотят наброситься на вас, которые в любой момент могут убить вас. То есть человеческие пороки сравниваются с дикими животными, с хищными, с хищниками. Для тех же, кто хочет пересечь этот океан, для тех, кто стремится избегать йошит Сангаву, неблагоприятное общение, материальное общение йошит-даршан крайне опасно. Как я уже объяснял, йошит не, означает, не относится только к женщинам. То есть йошит санга — это любой объект, на который мы смотрим с настроением наслаждения, то, чем мы хотим наслаждаться. Махапрабху объясняет, что лучше умереть от яда, выпить яда и умереть чем идти по пути Юшитсанги. Потому что можно, из этого можно опускаться все ниже и ниже, сознание будет притупляться все больше, и мы упадем до самых низов. Поэтому гораздо лучше напиться яду умереть. Потому что если вы лицемерите в преданном служении, это не приведет ни к чему хорошему. Отец Рагуна -Гасай и его брат Хиранья Гавардхан давали много пожертвований. Очень много жертвовали. Жертвовали в Шантипур, жертвовали в Майпур, повсюду. Но Махапрабху никогда не называл их вашнавами. Махапрабху говорил, что они подобны Вашнавам. Тем не менее, таковыми они не являются. Они заботились о браманах. И у них была небольшая любовь, какая-то определенная любовь к гору и Вашнавам. Тем не менее, они хотели наслаждаться деньгами, материальными вещами, положением в обществе. Поэтому Махапрабху относил их к категории вишай. Как вы можете помнить, когда царь Ряганатхапури, Раджа Праттапарудра захотел встретиться с Махапрабу, он очень сильно хотел. Но Махапрабху не был готов, он не хотел встречаться с царем. В конце концов, за царя попросил Рай Рамананда. Махапрабху ответил, посмотри, я саньяси, веду отреченный образ жизни, соответственно, я не могу общаться с царем. Это против правил. Но все начали упрашивать Махапрабху. Они объясняли, что «пожалуйста, позволь хотя бы прийти к тебе и поклониться, потому что царь обладает огромной любовью к тебе». Тем не менее Махапрабху все равно не соглашался. Он объяснял, «я Саньяси, а он царь, не по правилам встречаться с ним». Но в итоге он сказал, «если он действительно хочет встретиться со мной, я могу встретиться с его сыном». Потому что существует такая шлока, в которой говорится, что атма входит в сына. То есть сын, сын не отличен от отца, и сын в конце концов пришел, сын царя. Махабраббуд тепло встр... принял его, обнял его, но с царем он не был готов встретиться. Тем не менее, если у преданного есть огромная любовь к Господу, Господь не может игнорировать вас, он обязан встретиться с вами. Вся эта игра была задумана именно для того, чтобы донести до нас это знание. Раджа Пратапарудра очень страдал от того, что Махапрабу не соглашался. Но преданные Сарбамбатачари пообещали, заверили его, Прабу обязательно дарует тебе свой даршан. Просто сейчас он пока не готов, потому что он играет лилу Саньясе, Но наступит день, когда он согласится. И так оно и произошло в момент Радхаядры, когда Сарамбам Батачарья и Раджа Пратапарудра, Каши Миша наблюдали за колесницей джаганатха и как Махапрабху танцевал перед джаганатхом. Махапрабху не хотел вступать в контакт с Пратапарудрой. Тем не менее, Йога устроила так, что царь Пратапарудра и предный Махапрабху наблюдали за Лилой, который являл Махапрабху, они увидели только они смогли увидеть, что Махапрабху одновременно watching, танцует в семи группах преданных. Но Преданные каждой группы думали, что Махапрабху танцует только с ними. Но они сверху видели полную картину. И таким образом Раджапратапарудра получил очень редкий даршан. Когда колесница Джаганатха достигла пункта назначения, доехала до храма Гундича, Махапрабу вместе с преданными предложили поклоны Джаганатху. Махапрабу а, танцевал весь всю дорогу. И он остановился в саду, чтобы отдохнуть. Ну, все преданные также присели отдохнуть. А Сарувам запланировал заранее, создал план, что как раз в этот момент Раджаб Пратапарудра с Он знал, что Махапрабху будет отдыхать в этом саду и посоветовал царю переодеться, одеться в простые одежды, одежды нищего, Прийти в, сал, в сад Балаганди, где отдыхал Махапрабу, и там помассировать стоп Махапрабху, но при этом петь вот эту песню. А Махапрабху в это время будет с закрытыми глазами, ничего не будет видеть, будет отдыхать и по посмотришь. Как, как все выйдет. Царь сделал в точности, как сказал Сарамамбатачария и Махапрабху в конце концов обнял Раджу. обнял царя он спросил кто ты кто ты кто так внезапно пришел чтобы даровать мне амриту мне нечем отплатить тебе у меня ничего нет поэтому единственное что я могу дать тебе мои объятия Так, Махапрабху, в действительности хочет даровать даршан своим преданным. Преданный спрашивает у Прабхупады, как получить даршан Бхагавана? Прабхупад отвечает, что Бхагаван хочет даровать свой даршан, но вы не совершаете Гуру Севу, а без этого невозможно увидеть Бхагавана. А для того, чтобы совершать Гуру, то есть прежде всего необходимо получить Гуру Даршан, чтобы его обрести, надо понимать, что, видеть не материальное тело Гуру Дева, а трансцендентное тело, видеть его Сварупу, и только затем мы уже сможем получить Даршан Господа. Сегодня на Харикатхе, на Бенгале, я рассказывал о том, что, казалось бы, Друва Махарадж, также его мотивы были нечисты, у него был какой-то аньябилаж. Он отправился в лес совершать поклонение Господу с материальным желанием, казалось бы. So Finally, was bound to come. Now, И Бхагаван спустя время пришел, даровал свой даршан. И встает вопрос, как это возможно, если его мотивы были нечистыми, если там присутствовал Аня Билаш, почему Бхагаван пришел к Друве? Что это значит, у Бхагавана есть какая-то пристрастность, кому-то он добра, а кому-то нет? Прежде всего, нужно понять, что Други Махараджу было всего пять лет. Естественно, он не понимал, у него не могло быть какого-то определенного желания, что он хочет стать царем, что он хочет сам сидеть на троне. Поэтому определенное его сердце не было сильно осквернено. Он был кшатрием. А кшатри очень сильны. То есть, если они что-то говорят, они следуют тому, что они говорят. Если... и он, Потому что он от природы был решителем, он отправился в лес, чтобы совершать баджан, что, что ему надо было, ему нужно было просто сидеть на коленях отца, все, что он хотел, но в то же время он не был лицемером. В рай Равнада Самват рассказывается, Нарда Муни говорит, Махараджа Бхагаван готов. А сам Бхагаван говорит, что я хочу отплатить тебе за то, что за тот баджан, который ты совершаешь. Это говорит. А, то есть Нарада Мухарадж рассказывает Юдхиштиру, что Бхагаван готов отплатить абсолютно за любое твое усилие в служении ему. Тем не менее, он не готов, совершенно готов легко дать служение, но не готов дать Бхакти. Поэтому обрести Бхакти не так просто. Но в то же время, как мы уже говорили, бхакти, Господь всегда хочет дать бхакти. Как же это примирить? Если лицемер хочет, имеет какие-то корыстные мотивы, он, хочет, он якобы совершает Кришнабаджан, но в то же время он хочет что-то получить от Кришны. Как какой-то бизнесмен, который занимается определенной деятельностью для того, чтобы получить деньги. Им Кришна не дает бхакти, но простосердечным, которые, как Друва Махарадж, он просто, он просто хотел сидеть на коленях отца. И для этого он знал, что ему нужно совершать баджан. И в конце концов он получил даршан, бхагавана. И тогда он осознал, что я искал стекляшку, но нашел, нашел драгоценнейший камень. И Прабхупат объясняет, что Бхагаван очень сильно хочет помочь преданным, простосердечным преданным, возможно, глупым, но не лицемерам. Такие люди, такие преданные, не осквернены лицемерием. Именно поэтому Бхагаван стремится помочь им. Другу Махарадж пошел в лес, потому что его мама сказала, что для того, чтобы получить то, что ты хочешь, тебе нужно совершать баджан в уединенном месте. Поэтому он с решительностью отправился в лес. Он не спросил разрешения у мамы, ранним утром просто взял и ушел. А по милости Наради Махараджа он достиг успеха в баджане. Потому что Нарада Махарадж даровал ему мантру и в точности следовал наставлениям своего духовного учителя Нарада Мони. Главная причина, по которой Бхагаван был вынужден предстать перед Дровой, это колоссальное желание Дровы, обрести Бхакти. Его сердце было постоянно тревога, когда, когда я встречусь с Бхагаваном. Настолько страстное желание. Но, и в конце концов он говорит из своего смирения, что я хотел получить положение, хотел. Но в действительности у него не было желания царствовать, он не хотел управлять королевством. Он просто хотел сидеть на коленях отца. Зачем? Что пятилетний мальчик может понимать в таких вопросах? Зачем ему королевство? Поэтому его сердце еще не было осквернено. Ну, ключевой фактор это то, что в его сердце было страстное желание встретиться с Бхагаваном он каждый день думал, о, Бхагаван придет, придет, он определенно придет если у вас будет такое рвение, вы также обретете даршан Господа но у вас его нет когда-нибудь я расскажу, какое страстное желание встречи с Кришной было у читания Махапрабху. Как он рыдал в Гамбире, как он выбегал как сумасшедший, как. Вдыхал Жасмин под полной луной и думал о Вриндаване, как он хотел встретиться с Кришной, переполненной Пхавой и Радхарани. Несравненное стремление встретиться с Кришной и постоянное э, мысль, что Кришна идет, Кришна придет. Таким образом, такое стремление, страстное желание помогает нам в баджане. может помочь нам в Баджане. А если вы сможете совершить Браджа-мандалу-парикраму под руководством Браджаваси, в особенности под руководством Гопи, Кришна не может не прийти, не может не предстать перед вами. Когда начинается танец, танец раса, Радхарани размышляет, «Мой Кришна танцует со всеми». И ко мне он не проявляет никак, ничего Он со мной ведет так же, абсолютно так же, как со всеми остальными гопия. И, конечно же, это трансцендентная ревность. Во Вриндаване она достигает совершенства. Это совершенно несравнимо с материальными чувствами. Итак, Радхарани, видя, что Кришна абсолютно так же ведет себя с другими, как с ней, не выражая ей никакого особого отношения, Радхарани исчезает, и вся Рассалила разваливается, прекращается, останавливается. Потому что Радхарани — ключевой центр Расалилы. Без нее Расалила не может продолжаться. Как только ушла Радхарани, за ней пропал и Кришна. Он отправился на поиски Радхарани. Я уже рассказывал в Гопи-гите об этом. Гопи, в Гопи-гите описано, как гопи, как безумные. Всю ночь напролет ищет Кришну в лесу, на берегу Ямоны. Замечательная й очень, Таким образом, если вы сможете совершить Вариндавана парикраму под руководством Гопи, вы достигнете совершенства. Даршан, храмов Вриндавана, нужно получить либо до парикрамы, либо после. Все божества, которые были открыты Госвами, их нужно получить их даршан. Нужно понять один важный момент. Некоторые группы преданных совершают парикраму, а потом возвращаются. Но это не парикрама, это даршан. Нельзя ездить на машинах, на парикраме, на, парикраме. на рикшах, на парикраме. Barikram, Нельзя. Нельзя. То есть, что Здесь я хочу парик. сказать, если вы Парикрам, идете на парикраму, а потом... Парикрама не является парикрамой, когда вы совершаете ее наполовину, а потом возвращаетесь назад в храм. Это можно назвать Браджа даршаном но никак не парикрама, потому что парикрама должна совершаться от изначальной точки, полностью нужно проходить расстояние и только завершить ее, и только потом вернуться в изначальный пункт. Так, вчера мы говорили о Мадхуре. Когда Камса правил, было очень много богатства в его королевстве. И в настоящий момент на этом месте стоит город, уже не осталось следа. Там в Мадхоре около Кишеваджи Гаудиамадха есть возвыш... высокое возвышение. И именно там сидел Камса во время общественных собраний. И ничего, кроме этого возвышения, не осталось. Там Камса проводил Данур-Ягью. Он жертвовал... Он строил состязание, кто сможет сломать Лук. Могущественные, то есть, си сильнейшие люди приходили и старались это сделать, но ничего не получалось. В конце концов пришел Кришна. Он взял и легко разломил его. Камса очень сильно стал переживать из-за того, что увидел. На самом деле Камса переживал постоянно. с тех пор как Махамая явилась перед ним в образе девочки, рожденной как, как сестру Кришны, он хотел ее убить, но она выскользнула из его рук, вознеслась в небо и проявила восемь рук, облик Деви. И рассмеявшись, сказала, хочешь убить меня? Но это тебе не поможет. Тот, кто убьет тебя, уже родился, уже родился. С того момента Камса постоянно пытался постоянно повсюду видел Кришну. Он принимал мгновение в, в реке и видел Кришну пил воду, видел в отражении This воды Кришну. Kind of like, uh, I mean, Когда Камсо устроил Фестиваль состязаний пригласил Кришну и Баларама. Было грандиозное собрание, музыка. Кришна и Баларам были приглашены, потому что Камсо в действительности хотел там их и убить. Он, в действительности, весь этот фестиваль и устроил для того, чтобы убить Кришна и Баларама. Поэтому он позвал Чанура и Муштику, невероятно могущественных борцов, силы тысячи слонов. Кришна должен был сражаться с Чануром, а Баларам с Муштикой. А Камса наблюдал, сидя на Своем троне на возвышении. Когда Кришна и Баларам взошли на, на ринг, и прежде всего Кришна с легкостью выдрал бивни Кувалаяпиды, сильнейшего слона. сильнейшего слона Камса. И тогда в, в, в начале он думал, что этот слон с легкостью убьет Кришна Баларама. И Камса очень сильно начал переживать. С Вриндавана вместе ну, с Кришной также пришли много его друзей, много Браджаваси для того, чтобы посмотреть на фестиваль. Но когда они увидели, с кем должен сражаться Кришна и Баларама, маленькие молодые юноши, всего 11 лет от роду, Должны были сражаться с такими огромными, сильными бойцами. Это совершенно несправедливо. Царь устроил неравный поединок. Но Кришна и Баларама быстро расправились с ними. И тогда Камса осознал, похоже, мой час настал. Похоже, сейчас... В следующем буду я. Сейчас умру я. Кришна забрался на трон Камсе и сбросил его с трона. Сбросил он на сцену, на ринг и разделался там с ним. Убил Камсу. There was big problem, because father-in-law father не был powerful, very, very, обычным человеком, Nobody он захотел отомстить Кришне. Он хотел отомстить за, своих, за мужа, своих дочерей. Ну, Кришна расправился со всеми. В Матхоре много значимых мест, мест, которые необходимо посетить. Вы когда-нибудь слышали о Гакарнаджи Махараджа? Он поклонялся там, в Мадхуре, около радиостанции Шивджи Махараджа. В Мадхуре есть радиостанция, и рядом находится Махадев, Божество Махадева. Там Гакарнаджи Махарадж поклонялся ему. Сапта риша, поклонялись там в, в Мадхоре солнцу. Место рождения Кришны необходимо посетить. Когда вы придете на настоящее место рождения Кришны, вы увидите тюрьму, где и сидели Васудева Деваки. Я не знаю, происходит ли там какое-то поклонение, совершается поклонение или нет, но скорее всего, думаю, что нет. That, you know, Huh? Nana. that Krishna, I told you, small Krishna, I told you, no? I told that day, I told her, uh, they are actually near that, near that temple, that is the birthplace and there, after that, you can get one, you know, big kunda. Рядом с настоящим местом рождения находится Большая Кунда. Как я уже рассказывала, она называется Путра Кунда. Когда Кришна родился в тюрьме, он был в облике четырех рукава, был с четырьмя руками. И тогда девикима взмолилась: «Кто поверит, что ты мой сын?» И тогда Кришна принял облик маленького ребенка, новорожденного. Он сказал, «Я хотел даровать тебе свой даршан в четырехрукой форме, потому что хотел напомнить, что в прошлых рождениях ты хотела чтобы Я родился у Тебя, чтобы Я был Твоим сыном, и Ты и Васудевы, Твой муж, хотели этого, поэтому Я напомнил Вам об этом желании, но затем Кришна принял облик новорожденного. Деваки и Васудев же не помнили прошлого. То есть имеется в виду, они сразу же забыли, как только Кришна принял облик младенца, они забыли, что Он являлся перед Ним в четырехрукой форме, потому что иначе бы они не смогли воспринимать Кришну как своего сына. И после того, как родился Кришна, Девакима принимала омовение в этой кунде. В соответствии с индийской культурой, после того, как женщина родила ребенка, ей нужно принять омовение. Ей нужно находиться в обособленной комнате, перерезают пуповину, очищают все, и потом она отправляется в Гангу принять омовение или где-то в другом водоеме, очень много правил. И Девуки Мау в соответствии с правилами приняла омовение как раз в Уттаракунде. Также я рассказывал о, Двара о храме Дваракадиша. Во время Кришны еще не было этого храма, его построили значительно позже, тем не менее храм очень большой и роскошный. Люди приходят, много людей посещает его. Какой-то саду построил этот храм, богатый храм. Рядом находится божество Мадан-Махана, очень-очень маленький, но это божество очень знаменито. Храм, в котором он находится, очень старый. Конечно, это не наш Мадан-Махана, о котором мы уже говорили, который находится во Вриндаване, это другое божество. Затем мы разговаривали с вами о Адикешеве, белом варахе. Когда Махапрабху танцевал, он пришел в Мадхуру, и в храме Адикешева он танцевал, и между тем встретился с Аонурия Браманом. также начал танцевать, и тогда Махапрабху, увидев его, спросил, Наверняка, ты как-то связан с Мадхивендрапуре. Иначе такой бхавой обладать невозможно. И так они и познакомились. Как я уже рассказывал, Махапрабху принимал омовение в двадцати шести гатах Ямуны, которые находятся в Матхоре. Для нас это запредельно. Мы, я расскажу о всего одном-двух гатах. Там есть 24 гата, и Махапрабху принял омовение в каждом. Мы, конечно, не можем следует ему в этом главный гад это тот гад где Кришна омывался после того как убил камсу этот гад называется вишрам -гад. он находится в мадхоре на берегу ямуны когда вся вода находилась под землей, so, finally what о, happens? Вся, вся, so, земля вся земля находилась водой, под водой, простите. Варахадев, поднял землю на своих клыках, из воды достал ее и установил так, чтобы земля вращалась, и после этого вараха исчез. Спустя долгое время он явился опять черный Вараха. Вишначаквартипат объясняет, что Шакадавга с вами обе эти истории рассказывают вместе потому что у него не было возможности их разделять. Черный вараха описан в третьей песне Шримат Бхагаватам, как он пришел, сражался с Хиранякшей, победил его. Хираннякашипу разгневался из-за этого, потому что. Вишну убил моего брата, соответственно, он мой враг. То есть Варахадев — это Вишна Таттва, поэтому он размялся на Вишну, стал совершать суровые эскезы, чтобы обрести силу, чтобы отомстить. И в Матхуре очень много мест, которые необходимо посетить. Следующий храм — это Дирга-Вишну. Когда Бхагавану было 11 лет, Кришне, И, когда он еще не убил Камсу, он явил перед ним огромную свою форму. Камса сам увидел, как Кришна стал огромным. Камса сидел на возвышении, как я уже говорил, на троне. И Кришна достиг гигантских размеров, чтобы дотянуться до камса. Арджуна Вишварупа, Господь, явил Арджуне свой вселенский облик. То есть явился также трансцендентный облик, когда он достигал колоссальных размеров, и точно так же сейчас он перед Камсой стал огромным и стащил Камсу с трона. И как раз Дирга Вишну означает «высокий», «большой». Это божество Кришны в этой форме. На самом деле сами вряд ли вы сможете отыскать все эти храмы. Необходимо какое-то руководство, потому что все они разбросаны по Матхуре. Также, между тем, вы можете посетить храм Кешавы госвами Махараджа. Порой Деви принимает одну из десяти форм, у нее есть десять форм. Во Вриндаване есть храм Катаяни, и вы сможете, если постить, его, увидеть как раз вот десять этих обликов. У каждой формы есть свое имя. В, Камакхе, в храме Камаки также есть 10 мурти деви, которые она, то есть разные ее формы, которые она время от времени принимает. Даша Махавиде называется. Они. И можно получить даршан, их, которые, то есть в храме, они находятся также в Мадхуре. Помимо всего, в Мадхуре есть государственный музей, где много важных исторических вещей, связанных с Кришной. Я никогда его не посещал, тем не менее, вы можете сходить туда. Дальше вы придете к Бутешвар Махадеву, предложите ему поклоны, отправляйтесь к Ма -баване. она находится под землей, очень глубоко под землей, Туда ведет лестница. Вы можете получить Даршан там и попросить разрешения у Буты Шармахадева. Прежде чем начать парикраму, необходимо дать обеты. Иногда преданный начинает парикраму с Манасиганги, совершает очиман на ней. Кто-то начинает парикраму с Радакунды, совершает там. Кто-то с Ямуны начинает. Правило таково, что начинать парикраму нужно с храма Бутешвара, потому что он власть, то есть управляющий дхамой, если вы от всего сердца попросите разрешения у Бутешвара совершить парикраму, никогда у вас никаких препятствий не возникнет. Я очевидец на, прямом, на своем опыте, я знаю это. Каждый раз я предлагаю Бутешвару воду, возношу ему молитвы, и никогда никаких трудностей не возникало во время парикрамы. Ни один муравей меня не укусил, ни дизентерии, ничего не происходило со мной. Хотя пил воду повсюду, разную воду. Кто давал мне, я пил. Люди предлагали мне, хочешь баба попить, и я пил. Мы же не будем с собой таскать эту воду. Сколько воды вы с собой, вы с собой сможете вытащить? Когда я ходил в Гималайя, я также ходил с пустыми руками. Очень высоко ходил посещал разные святые места Гималаев. И получил там поразительный опыт, фантастический опыт. Это было очень давно. Тогда еще все не было так, как сейчас. Сейчас даже в Гималаев люди хотят наслаждаться. Можете себе представить, поехать в Гималайев, чтобы достичь самосознания. Но люди наслаждаются там, они арендуют кондиционированные комнаты, лежат в горячих источниках. И именно поэтому Шанкар Бхагаван 12 лет назад устроил это природное бедствие, когда погибло тысячи людей, было, были разрушены храмы, было разрушено все. Можно сравнить, если вы пишете письмо, и водой заливаете, и все чернила, все, что вы написали, смывается. То же самое было в этом месте. Потому что люди думали, что Гималай это место для наслаждения, место, куда можно съездить, понаслаждаться. К сожалению, то же самое происходит в Браджа-Мандале. Богатые люди приезжают, они сидят на стуле где-нибудь перед Емуной, и попивают кофе, но ведь это не место, где можно наслаждаться, раньше ситуация была значительно лучше, полностью противоположная тому, что сейчас Итак, у Бутешвара необходимо попросить разрешение, и с него начать парикраму. Если захотите остаться где-то переночевать, там есть много, храм, есть, много храмов, есть много храмов. Есть храм Нарисимхи, храм Кришна Баларама, и я там останавливался. Ранним утром я получал даршан Бутешвара, совершал ему арати, Самое лучшее выходить ранним утром, потому что из-за солнца будет тяжело идти. Из-за палящего солнца. А если спать будете до 7 часов, парикраму уже не совершить. Нужно. Завтра с мы посетим Матху я расскажу немного Друви Махараджи о том, как он там совершал Харибаджан, как он совершал аскезы. На сегодня я хочу остановиться. Итак, парикрама хороша, когда мы совершаем ее от всего сердца. Это очень и очень благоприятно. Вы сможете избавиться от обусловленности атаков этого мира. Я начал со шлоки, в которой говорится, что гуру и ващнавы стараются изо всех сил помочь обусловленным душам. Чистые предные заботятся о благе других. We will have to run very fast because from time is approaching huh?